Просто зима. Просто зима, полагаете? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, следы пролагаю. В вашу слушай ранние порою дома. Что же за всем этим будет? будет? Будет январь. Будет январь? Вы считаете? Да, я считаю. Ведь давно эту белую книгу читаю, Этот старинный с картинками в юге букваре. Чем же все это окончится? Будет апрель, будет апрель, вы уверен? Да, я уверен, я уже слышал и слух этот мною проверен. Сегодня свинила свирель что жизнь этого следует? следует жить, жить сарафаны и легкие платья висится. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, что все это следует жить. Следует шить, его сколько в юге не кружить. Недолговечна её кабала и опала,